Приступаем к продолжению лекции 23 марта по поводу низкочастотных методов электроразведки. Значит, написываем низкочастотное электро, не, ну, в данном случае низкочастотное электромагнитное поле. Немножко поговорим о нем. Электромагнитное поле. Так сказать, тут есть у нас две границы. То есть есть границы есть вот постоянный ток, постоянный ток, переменный ток низкой частоты и переменный ток высокой частоты, высокой частоты. Поговорим вот об этих двух границах, что происходит здесь и вот здесь. Значит, ну давайте вот про, про эту границу обсудим, как мы, вот это волновое приближение. Приближение. И это квазистационарное приближение. Приближение. Значит, давайте про эту, потом про вот эту границу. Что происходит, вот, переход от постоянного к переменному току низкой частоты и от переменного тока к переменному току высокой частоты. Значит, что вот на этой границе происходит? Значит, на этой границе происходит, что, мы пренебрегаем, что говорим, что токи проводимости много больше токов смещения. Значит, давайте посмотрим, значит, токи проводимости можно векторы, давайте можно скаляры писать тут сигма е, токи в смещении, дд пдт, значит, ну если тут открываем, то если допустим в частотной области делаем, то речь идет о, значит, минус и омега и перейдем от D к E, к вектору напряженности электрического поля, так, то у нас получается, значит, токи проводимости сигма-Е, то есть напряженность поля пропорциональна сигма, а потность токов смещения — это электрическое поле умножить на омега умножить на ε. Ясно, что потность токов смещения с ростом частоты, чем выше частота, тем больше токи смещения. Значит, как правило, то есть можно, значит, как этот самый, значит, можно ограничить, значит, можно ограничить, разделить по частотам. То есть вот это переменный ток высокой частоты, примерно это частоты больше 10 в 6 Гц. То есть больше 1 МГц примерно. Значит, там у нас начинается высокочастотное электромагнитное поле, которое уже с помощью волн описывается. Ниже частоты более низкие, вплоть до постоянного тока, это низкочастотное электромагнитное поле. А, теперь тут, значит, вот смотрите, все основано на том, что токи проводимости больше токов смещения. Но если у нас электропроводность равняется нулю, сигма равняется нулю, то есть это случай изоляторов, изоляторы, то вот это значит, вот соотношение токи проводимости больше токов смещения не выполняется. И мы должны понять, что происходит в изоляторах при, за счет того, что мы пренебрегаем токами смещения. Ну, самый главный у нас изолятор, <coughs> то есть, значит, первый, получается, значит, самый главный изолятор – воздух. Воздух. воздух. Как вы знаете, мы все время рассматриваем модель, когда у нас снизу сигма не отличная от нуля, и сверху воздух сигма равняется нулю. Значит, есть какой-то источник, источник, есть точка наблюдения. Будем считать, что это на поверхности Земли. Значит, в чем проблема? В том, что если мы токами смещения в изоляторе будем пренебрегать, то это приводит к тому, что мы будем считать, что поле в изоляторе распределение, распространяется мгновенно, распространяется мгновенно, мгновенно. В, если, если токи смещения мы не приобрели. На самом деле скорость электромагнитного поля э, в воздухе, ну, в изоляторе, будет равняться скорость, э, скорости в вакууме 300 тысяч, значит, 300 тысяч километров в секунду. Секунды. Значит, э, и вопрос, значит, на каких, э, то есть вот это мгновенное распространение приводит к тому, что мы на каких-то расстояниях, мы будем получать, э, ну, вот это вот запаздывание, которое связано с конечной скоростью распространения, мы будем э, э, получать ошибки из-за этого. Значит, ну вот давайте прикинем, значит, вот если, допустим, мы изучаем на расстоянии 30 километров вот источник, вот приемник точка наблюдения приемник источник вот. допустим 30 километров 30 километров значит запаздывание за счет конечности скорости смещения 30 километров будет значит это мы будем значит вот l l равняется 30 километров путь значит у нас будет t время будет значит равняться l разделить на v, или разделить на v. Значит, запаздывание, ну или там дельта t ученое, дельта t, дельта t будет равняться у нас, значит, в данном случае 10 в минус четвертой секунды, то есть 0,1 миллисекунды. Если мы будем на таких расстояниях изучать, например, частоту 1 герц, то Ошибка будет, значит, у период, у частоты 1 Гц будет 1 секунда, и дельта Т 10 в минус 4 секунды, она пренебрежимо мала. Если мы начнем частоту 10, то есть уже 1 кГц, 10 3 Гц изучать, то тогда надо, уже, конечно, на 30 секундах у нас получится Т, 30 километрах, извиняюсь, Т будет, период будет равняться... 10 минус 3 секунды, то есть 1 миллисекунда. И на фоне этого дельта Т, дельта Т 0,1 миллисекунда, это уже большая ошибка, 1 десятая запас Следовательно, на высоких частотах мы не можем квазистационарные приближения на больших расстояниях использовать. Значит, мы можем, например, при частоте 10 килогерц, ну, например, расстояние L 3 километра, 3 километра. Вот на трех километрах можно в радиусе трех километрах использовать квазистонарное приближение, чтобы э, конечность распространения поля пренебрегать. То есть чем выше частота, тем на меньших расстояниях можно использовать, на меньших, на меньших расстояниях можно использовать квазистонарное приближение. Тем не менее, это можно использовать. Ну, э, второй момент, где могут проявиться, значит, у нас... Вот, то есть ну, опасность пренебрежения токами смещения, она может проявиться там, где, если мы какие-то свои яркие изоляторы будут, вот, какой-то свой яркий изолятор, то на самом деле проходить через него этот поле может быть не только за счет электромагнитной индукции, но и за счет токов смещения. Токов смещения. Тут -то тоже могут возникать явления. В основном это касается... Значит, метода вызванной полиализации вызванной на высоких частотах, если проводить измерения на высоких частотах. Там, значит, может быть явление, может быть явление, оно называется явление Максио-Вагнера. Связанное с тем, что у нас как раз с появлением, с учетом тока смещения на относительно высоких частотах, ну, это, значит, частоты больше килогерца. Больше килогерца, но при наличии, при наличии изоляторов, при наличии просвоев изоляторов. То есть, значит, получается у нас первое, воздух. Первая ситуация, это воздух. Второе, Значит, второе, это ну, ВП на высоких частотах, явление максимума вагнера при наличии, наличии просвоев изоляторов. Но это, прежде всего, ситуация мерзлоты. мерзвота, мерзлота, ну и другие случаи. Третье. И третий момент, когда токи смещения могут проявиться, на, когда нужно отслеживать вот опасность вот этой границы, границы между... Переменным током, низкой частоты и переменным током. Высокое чисто. Третий момент. Это когда у нас плохие заземления. Так, извиняюсь, 20 страниц. Давайте это восьмая страница, это девятая страница. Плохие заземления в линиях питающих АВ или в линиях МН, в приемных МН. Значит, если у нас заземление плохие, вот, скажем, питающей линии АВ, вот генератор переменного тока, подключенный к линии, к электроду А и В, ток должен идти переменный вот по этому проводу, идти через заземление, вот потом втекает в землю, в месте, где электрод течет по земле и выходит там, где электрод Б находится. Вот, значит, течет по земле и входит в электрод B. Значит, когда ток переменный, и если сопротивление заземления R, допустим, электроды B, R электроды А большие, ну, большие это как, ну, например, значит, конечно, это в соотношении с частотой, с длиной линии вот этой вот А, B. ну, например, сопротивление, значит, ну, больше, скажем, 10 в четвертой степени Ом больше 10 кОм, то вот тут что может возникать, например, такая ситуация? Может, часть тока, значит, дело в том, что вот этот провод, он лежит на поверхности Земли, провод, который идет к питающим электродам. И между проводом и Землей возникает некоторая емкость. Вот эта емкость, это не что иное, как перевод терминов Перевод э, токов смещения в уже, так сказать, в такие макроэлементы, токи смещения на уровне уже элементов конечных размеров, это как раз то, что называется емкостью. И вот за счет того, что значит, на самом деле есть вот это емкостные эти емкостные явления, фактически это речь идет о токах смещения, часть тока у нас не доходит до питающего электрода, если плохие заземления, если плохие заземления и часть тока может стекать через питающий провод в землю, ну и, наоборот, с этой стороны втекать в землю, втекать из земли в, в провод, Не, в, то есть идти в обход сопротивления заземления. Вот такое явление может быть. То же самое в приемных электродах. Тоже, вот, значит, берем приемную линию МН при измерении электрического поля. Вот, значит, у нас дельта У мы меряем, МН, МН. Нам нужно мерить вот эту разность потенциалов между дельта У и МН. А если заземления в МН плохие, то на переменном токе могут сказаться тоже вот эти связи между проводом и э, электродом. Между проводом и электродом, и р, который, э, разность потенциалов, которые поступят на измерительный прибор, будет э, ну, немножко не соответствовать той разности потенциалов, ну, которая в приемной линии соблюдается. То есть, да, то есть значит, РМН. РМН тоже, если большое скажем, 10-4 метра. Ома, извиняюсь, не Ом, метр Ома, то тут могут возникать такие проблемы. Вот, значит, э, ну, в общем, вот это по поводу, э, значит, э, чем мы э, при пренебрежении токами смещения, то есть в основной, основной критерий все-таки, давайте говорить о частоте, примерно мегагерц, частота 1 мегагерц, это граница э, между тем, ниже можно пренебречь токами смещения выше, пренебречь токами смещения нельзя. И тем не менее, вот на этих более низких частотах, которые меньше 1 МГц, иногда токи смещения вылезают, их надо учитывать. Вот я говорю, если мы по воздуху уходим на большое расстояние, нужно учесть, что возникает запаздывание уже, значит, если плохие заземления в приемных в питающих линиях, нужно учесть. И, может быть, если прослой изолятора в земле встречается, то тоже, по крайней мере, вот в методе вызванной полизации на, на варианте переменного тока, тоже нужно это учитывать. Теперь дальше, значит, да, внутривное социационарное приближение. Давайте посмотрим, значит, что у нас, значит, как выглядит уравнение максимума, значит, как выглядит уравнение максимума сквозь tenoriberb приближении И как, значит, соответственно, у нас, значит, соответственно, телеграфное уравнение, уравнение герлингольца выглядит. Ну, давайте что, сразу рассматриваем омега область потому что мы на первой, значит, на первой половине с вами говорили значит, есть времена есть омега-обусть. Допустим, в омега области посмотрим. Для комплексных амплитуд. Омега-обусть Значит, уравнение для комплексных амплитуд. Комплексных амплитуд электрического магнитного поля. Значит, тут у нас получается ротор H, e Вторым членом мы пренебрегли с вами. Значит, ротор, который связан с токами, а все остальные, в общем, выглядят так же, как и раньше. Ротор E. Это, кстати, для комплексных амплитуд. Вот я тут омега уже не ставлю, но речь идет о комплекте. Значит, ротор Е равняется значит, и омега мю, нулю, мю H. Вот, значит, дивергенция B равняется нулю. Дивергенция D равняется Q свободно в, то есть, в принципе, в уравнении максимума ничего не поменялось, кроме первого, э, в первом уравнении максимума от одного члена, связанного с токами смещения, мы э, в квазисценарном приближении избавились. Вот. Теперь э, дальше, значит, что у нас есть, значит, э, в плане, значит, вот после разделения уравнений максимума мы с вами имеем телеграфное уравнение, в частотной области это уравнение Геленгольца. Оно выглядит, э, мы писали с вами на прошлом, значит, опусиан Е от омега минус К квадрат Е от омега равняется нулю. То же самое опусиан H от омега минус К квадрат H, тут, тут, тут тоже вектора не забывать от омега равняется нулю. Значит, э, когда мы в полном э, писали значит что k квадрат когда равняется не пренебрегает токами смещения мы имели минус и омега мю сигма и минус омега квадрат мю ε. Вот, значит пренебрежение токами смещения вот этот второй член мы выбираем. значит соответственно k квадрат о, извиняюсь, это к, это просто к, это просто к, это корень квадратный из минус и омега мю сигма. Кстати, ну, когда мы говорим о к, это корень квадратный из комплексного числа, он имеет два значения. Первое значение находится, значит, вот если комплексную плоскость нарисовать, значит, тут у нас мнимая часть, тут действительная. Сам k квадрат, вот это, вот в случае если мы имеем дело с вот квазистационарным приближением, стационарным приближением, сам k квадрат на чисто мнимый. Значит, это k квадрат, это получается минус и омега сигма. Значит, на комплексной плоскости находится вот здесь. Корни, значит, здесь у нас два корня возможных. Значит, один корень вот здесь, находится второй корень здесь, вот k, два возможных значения k. Мы, э, неважно, какой из этих двух вариантов принять, но какой-то мы должны один из них принять, то есть выбрать, какое из значений корня мы хотим выбрать. Предполагается, в основном, что мы выбираем действительную часть k, действительная часть k больше нуля. То есть на этой картинке предыдущей это вот это вот значение. Причем оно располагается на, на комплексной площади под углом минус 45 градусов. Минус 45 градусов. Тогда потому что от этого зависит формула, которую мы в дальнейшем, там, всякие экспоненты с положительным или с отрицательным показанием, какие мы оставляем в формулах. Ну, значит, если мы выбираем действительно часть k больше нуля, то в этом случае, значит, k будет записываться у нас в классе сценарном приближении, корень квадратный 2 на 2, корень из омега-мю-сигма, минус i, то есть действительная часть больше нуля, минус i, сейчас мнимая часть, а мнимая часть, очевидно, меньше нуля на комплексной плоскости. Вот, корень квадратный из омега-мю-сигма. Вот, вот как записывается у нас... Значит, значит, в квазициональном приближении мы имеем волновое число. Теперь давайте посмотрим другую. Мы с вами говорим, значит, что вот эту, грубо говоря, ось частот омега, да, значит, тут мы постоянный ток имеем, тут переменный ток низкой частоты. Тут Переменный ток высокочастоты. Мы обсудили с вами вот эту вот границу, где мы пренебрегаем. Значит, эта граница, вот тут токи смещения важную роль играет. Жизнь смещение, А тут мы считаем, что жизнь смещения равняется нулю. Вот в этой области. Теперь вот эту, давайте посмотрим вот эту границу. Что тут у нас происходит? Чем переменный ток вообще, чем эта граница, она вот такая, не только, естественно, вот эта граница, Отбрасывает вот это, а все слева. Это граница между постоянным током и переменным током, низкой и высокой частотой. чем тут? Значит, так, значит, вот про эту границу давайте посмотрим, что здесь происходит. Значит, самое главное: здесь появляется явление электромагнитной индукции. Значит, явление электромагнитной индукции – это то, что мы видим как раз во втором уравнении Максвелла, но если в частотной области записывать, ротор, значит, Е, e, значит, это у нас равняется и омега мю, -H, мю -H. Вот, собственно, явление электромагнитной индукции. Что мы имеем на постоянном токе? Давайте сравним постоянный ток и переменный ток. Постоянный ток. Значит, вот наш источник. Источник – это электрод. Допустим, А, наш питающий электрод. А значит, на постоянном токе. С него стекает ток в Землю. Что это такое ток в Землю? Стекает, это значит, заряды. Идут заряды. Значит, сюда подается ток. Что такое ток? Это количество зарядов в единицу времени. И эти же заряды все уходят в Землю. Эти же заряды в Землю. Значит, источниками электрического поля на постоянном токе, э, значит, э, да, значит, да, вот давайте так, сейчас, значит, явление электромагнитной индукции, ротор Е, да. Значит, если, значит, давайте так, омега равняется нулю, постоянный ток, то у нас ротор Е равняется нулю. Электрическое поле на постоянном токе без вихревое. Значит, ротор рав... электрического поля равняется. Значит, все токи определяются стеканием, э, с... то есть поле создается за счет зарядов. Значит, все. За счет чего? Если э, вихри нет, то все определяется источниками. Источники. Источники поля Е. Заряды. Заряды. Q. Вот. Значит, то есть получается у нас заряд, который попадает в питающий электрод А, на постоянном токе создает электрическое поле Е, электрическое поле Е создает плотность тока, в проводнике создает плотность тока G, электрический ток G, создает магнитное поле H. Вот примерно схема h, когда это h от времени не зависит, h константа не меняющийся во времени, оно никакое уже самой индукцию не производит. Теперь э, смотрим, что у нас на переменном токе. Допустим, та же картинка на переменном токе. Переменный ток. Значит, вот, допустим, тот же источник А, к нему подавили генератор, только уже генератор там был постоянного, а тут генератор переменного тока. Ток течет Отсюда, но он меняется во времени. Скажем, если по гармоническому закону, значит, то есть он то из электрода А в Б течет, потом с электрода B в, в А. Ну, в общем, по какому-то, допустим, по синусоидальному закону меняется ток во времени. То есть он меняет, значит, вот время сила тока. Вот, Значит, тут у нас что происходит? То же самое. Начало такой же Q порождает E порождает напряженность поля, создает. Е создает плотность тока. Плотность тока создает магнитное поле. Но поскольку все тут возникает уже как функция времени, то переменное магнитное поле по закону электромагнитной индукции создает опять электрическое. То есть вот тут что Вот это был источник, а вот тут уже появились вихри. Вихри. То есть у нас на переменном токе, на переменном токе, Е содержит как состоя... поле источников, плюс поле вихрей. Вот это поле источников еще называют гальваническое, гальваническая часть поля. поле электрического поля поле вихрей ну индукционная часть поля электрического поля интересно отметить что магнитное поле она всегда только вихри, у него источников нету, это всегда вихревой характер. И на постоянном, и на... Пере... Оно всегда вихревое, только за счет ротора существует. Дивергенция у него равна нулю. Вихревое поле, магнитное поле, вихревое поле. Всегда, и на постоянном переменном. А электрическое поле, оно вот, значит, на постоянном только, это только поле источников, гальваническое поле составляющее, а на перемен... когда появляется переменная, то гальваническая составляющая остается, но появляется вихревая составляющая за счет электромагнитной индукции. Вот. Значит, собственно, вот это наличие индукции, это та, отлич... то, та граница, которая значит, отличает наш значит, собственно, Отличие постоянного, переменного тока от постоянного. Вот, то есть электромагнитная индукция — это то, чем вот эта граница другая наша отличается и что из-за этого вот происходит какие физические явления то есть первое допустим, первый момент значит на постоянном токе у нас на постоянном токе значит, высоко, значит ну, изоляторы изоляторы не дают распространяться, электрическому току на переменном токе на переменном токе электромагнитное поле да кстати вот еще хочу подчеркнуть что когда мы говорим о постоянном токе у нас э, мы э, значит э, говорим что есть электрическое есть магнитное поле электрическое поле магнитное поле когда мы говорим о переменном токе, за счет вот этого вот взаимодействия, что магнитное поле, в свою очередь, может создавать электрическое, тут надо говорить об едином электромагнитном поле. То есть слово электромагнитное поле, оно применимо к переменному. На постоянном токе лучше говорить электрическое поле постоянного тока, магнитное поле постоянного тока. На переменном токе тут уже говорить об электромагнитном поле, поскольку одно в другое перетекает. То есть вот эта цепочка так в одну сторону, а так она уже замкнута кругом, вот, значит, вот, значит, теперь какие следствия, да, следствия, значит, на постоянном токе изоляторы не дают распространяться электрическому току, на переменном токе электромагнитное поле проходит через изоляторы, значит, тут есть А, это воздух, ситуация с воздухом. Вот, смотрите, значит, на постоянном токе у нас все поле, вот какой-нибудь источник АВ, вот поле все распространяется по земле. Вот все вот, токи по земле, поле по земле. Значит, постоянный ток. Постоянный ток. Переменный ток, тот же источник АВ, он в земле распространяется, но при этом он может распространяться и по воздуху через переменное магнитное поле, это магнитное поле, меняющееся во времени, Он может, оно созда может создавать еще и поля, вихревые поля электрические через магнитное поле. То есть оно через воздух может распространяться. То же самое можно распространяться через изоляторы. Значит, внутри Земли. То есть переменное электрическое поле. Ну, давайте постоянное поле, давайте так напишем, постоянные электрические Поле, Что мы имеем в виду? Вот смотрите, вот какой-то слой изолятора у нас. Значит, высокого сопротивления. Вот у нас АВ. Например, делаем ВЗ. На постоянном токе. Вот. Раз, идем. Значит, вот. Почувствовали этот воскомный слой. Увеличиваем разносы. Увеличиваем разносы. Вот сделали уже электрод А здесь, В здесь. Вот. Начинаем все. Уперлись в этот изолятор. И можем очень долго увеличивать разносы А и Б до тех пор, пока мы преодолеем вот этот слой с высоким сопротивлением. Яркий пример у нас на практике в Александровке, где есть такие свои в осадочном чехле на глубине несколько сот метров свои гипсы. Вот в нашем случае это гипсы. У них сопротивление примерно 10, ну в четвертой степени Ом-метров, может быть даже больше, может быть даже 10 10,5 Ом-метров не тонкие, может быть, там 10 метров, вот такой вот свой примерно. Вот. И на глубине, это, скажем, 300 метров, 300 метров. И вот чтобы нам преодолеть вот эту проникнуть, то есть нам приходится все больше и больше разноса, а ток туда подниз, Мы не видим разрез, под, не, ток туда не затекает. И чтобы преодолеть, нам приходится разнос, аж, э, значит, вот даже уже в этом невозможно делать, дипольные зондиры, дипольные зондиры на постоянном токе с разносом, э, 30 километров, 30 километров и только тогда мы проникаем, уже видим нижележащие свои осадочного чехла под эти свои изоляторы. То есть очень большие разносы нужно, очень трудно про пробить через вот эти свои изоляторы. И, собственно, а в переменном токе мы можем спокойно, значит, за счет электромагнитной индукции, если этот ток переменный, он создает вот это переменные поля, они, то есть тут есть переменное магнитное поле, и оно индуцирует, под изолятором спокойно, э, то есть мы и по воздуху может распространяться поле, и может распространяться через свои изоляторы. Собственно, активное э, развитие, э, по крайней мере, вот, ну, в такой э, структурной, как бы назовем так, скажем, э, э, вот, а, активное, значит, э, началось именно когда начали, вот фирма «Шлюмберже» дело зондирование для ВЭЗа, делали ВЭЗы для решения поиска задач нефти и газа. И пока там были первые 100, 200, 300 метров месторождения были на небольшой глубине, ну, когда там 20 тридцатые 30-е годы работал в Шленберже, в том числе у нас в России, там на Северном Кавказе, в Азербайджане фирма Шлумберже. И пока были небольшие глубины, все было хорошо, но когда Месторождения стали глубже, начались попадаться вот эти свои изоляторы в осадочных э, породах, и в результате увидели, что увеличиваем разнос, а информацию о нижележащем разрезе мы не можем получить. В связи с этим вот как раз началась, э, значит, сначала, но ну, пытались там изондирование делать на постоянном токе, но тоже это не помогало, и в конечном счете появились методы электроразведки именно переменным током, именно как э, в связи с необходимостью проникновения под свои изоляторы. Вот. Теперь, значит, вот, ну, значит, таким образом мы поговорили. А. Воздух. И. Б. Значит, сейчас, так, сейчас, сейчас. Воздух. Свои изоляторы, да, где это 13? Сейчас это 14, да. 14. Вот, постоянный, то есть, значит, свои изоляторы в земле. Значит, свои изоляторы в земле. свои изоляторы. Вот. Значит, постоянный ток не может проникнуть, переменный ток проникает. Вот. Так что вот, значит, особенность переменного тока, что мы проходим через среды с высоким сопротивлением. То есть поле передается через среды с высоким сопротивлением, и там дальше могут быть опять токи появляться уже, как бы, проходя за счет магнитного поля, переменного магнитного поля, мы можем индуцировать. Через, пройдя через изолятор. Вот. Теперь, значит, другая особенность вот этого явления электромагнитной индукции. Значит, это называется скин-эффект. Это, значит, это, давайте все-таки это B, это B, A, B. Значит, да, на, а, или как вот а изолятор не дают распространение сток на переменном токе, значит, ага. Так, это, значит, первый пункт, давайте второй пункт. Наоборот. Второй пункт особенности, вторая особенность, что Поле переменное поле переменное давайте переменное переменное электромагнитное поле поле поглощается в проводниках в проводящих средах значит называется скин эффект Значит, э, э, значит э, в проводнике мы, если, значит, вот у нас модель-изолятор, воздух-изолятор-проводник, то поле, в гармоническом случае особенно, оно затухает экспоненциально. Вот с глубиной за ней затухает экспоненциально. Причем скорость затухания зависит от, э, значит, от... Э, как раз вот этого волнового числа К, которое мы с вами сейчас обсуждали, волнового числа. И примерно, значит, ну, условно говоря, Е e в степени минус z, Если это ось Z, поглощение. И в К у нас входит, мы с вами определялись, то есть К пропорционально корню из омега. Пропорционально корню из омега. Мы только что это с вами прикидывали. Значит, соответственно, чем больше частота... Ой, извиняюсь, я плохо нарисовал. Давайте неправильно нарисовал. Сейчас, извините. Так, значит, давайте нарисуем эту картинку еще раз. Значит, вот так, значит, допустим, условно говоря, z. Так идет... Поглощение, скажем, на омега низкая частота, ну, небольшая частота. А если будет большая частота, то поглощение будет более быстрое. Более быстрое. Вот. вот это явление называется скин-эффектом поглощения в проводящих средах. Значит, вот это, скажем, земная поверхность. Земная поверхность. Земная поверхность. Земная поверхность. Угу. Вот. Тут сигма равняется нулю, тут сигма не равняется нулю. Значит, низкая частота, высокая частота, высокая. высокая. Значит, чем выше частота, тем быстрее поле затухает. Значит, в качестве меры затухания выбирается толщина скин слоя, где поле по отношению к поверхности уменьшилось, скажем, в Е раз, поскольку это экспоненциальное затухание, толщина скин слоя h дельта, толщина скин слоя, поле затухло в е раз по сравнению с земной поверхностью. Значит, у нас э, скин слой, поскольку экспоненциальное затухание, понятно, значит, и у нас поле затухает чем быстрее, тем э, выше частота, чем выше частота. С повышением частоты глубина проникновения поля уменьшается. Таким образом, это дает возможность нам, что, с одной стороны, конечно, плохо, у нас поле поглощается в проводниках, это минус, значит, мы не... Но с другой стороны, плюс возникает. Мы можем, если на постоянном токе единственный способ зондирования, значит, постоянный ток, значит, изменять глубину исследования мы можем только за счет разноса. Геометрическое зондирование. То на переменном токе мы можем и r использовать, и в то же время и частоту омега. Ну, если в частотной области. Если мы во временной области, тоже можно производить зондирование, там время, некоторое время тоже эффективно ну, для импульсов. Для импульсов, значит, допустим, в зондированном пользы используется импульс хевисайда. Вот, скажем, время после ступеньки, это, значит, вот этими параметрами можно регулировать глубину исследования. То есть у нас появляется, кроме геометрического зондирования, принцип зондирования, мы можем делать и индукционное зондирование, индукционное зондирование за счет скин-эффекта, за счет явления скин-эффекта. Это можно делать как в частотной, так и во временной области. Значит, таким образом мы с вами Определили сейчас вторую границу, то есть была одна граница по высоте, вот это низкочастотное приближение электроразведки, это одна граница была между волновыми полями, которые у нас, скажем, в методе ГИРАДАР используется волновыми полями и низкочастотными полями, это отбросили токи смещения, а граница между постоянным током и переменным током, это наличие явления, ски... э, наличие явления электромагнитной индукции, которая порождает, с одной стороны, возможность проникнуть через свои, свои или по воздуху, или через свои изоляторы. Да. Кстати, еще я забыл, когда у нас вот, э, про, по поводу распространения поля, что у нас возникает еще возможность возбуждения, это тоже вот, прохождение через э, выскомные среды, это к этому же, э, что мы можем, если значит, на постоянном токе, на постоянном токе только гальваническое возбуждение первичного поля, то есть это нужно, значит, чтобы были заземленные питающие электроды, вот генератор постоянного тока, АВ. значит, ток течет в землю, вытекает из земли, вот то на переменном токе у нас можно делать как вот эта же схема, то же самое, но только с генератором переменного тока а, Б. а можно совершенно бесконтактно делать, можно делать контур незаземленный, тут к нему подключается генератор переменного тока, по контуру течет ток переменный, вообще ток в землю не затекает напрямую, создается магнитное поле у этого H. Т, поскольку ток переменный, магнитное поле переменное, и оно, в свою очередь, в земле тоже индуцирует токи, напряженность, ну, электрическое поле, ну, которое тоже порождает токи. То есть бесконтактно можно проводить индукционное возбуждение поля, возможность индукционного возбуждения первичного поля. Поле. Вот, собственно, те особенности переменного поля, которую мы хотели с вами обсудить. Соргин. Сколько? Соргин? Хорошо. Ну, на этом пока э, все. Мы поговорим дальше еще раз. Э, как бы план действий у нас такой, что мы, э, значит, сейчас коротко вспоминаем, что такое переменные электромагнитные поля и вот в этом низкочастотном варианте. Ну, собственно, в основном мы уже обсудили. Остается там понятие ближней и дальней зоны что еще, значит, ну вот источники АВК, как они выглядят, вот это вот петли АБ, гальваническое возбуждение, КУ – индукционное возбуждение, понятие плоской волны, значит, ну и основные методы низкочастотной электроразведки. Вот, собственно, на этом мы, как бы, вот эту вводную часть закончим и перейдем подробно к теории именно, магнитотеорического метода, то есть мы будем в основном, наши лекции будет касаться магнитотеорического метода, поскольку этот метод, он, значит, в нем, значит, в чем особенность этого метода? В качестве модели первичного поля используется поле плоской волны. Поле плоской волны позволяет нам уйти от многих, упростить существенно, как с математической точки зрения, решение прямых обратных задач, так и с физической точки зрения упростить анализ результатов. И поэтому именно на поле, плоском волну, на поле плоской волны, на магнотеорическом методе мы можем всю как бы, теорию переменных электромагнитных полей рассмотреть от, ну, от измерений, обработки и интерпретации этих данных, все прямые обратные задачи, все Подробно. А уже наличие локальных источников – это некоторый усложняющий момент, который… Ну, мы немножко поговорим, а, наверное, успеем о методах решения, скажем, хотя бы прямых задач для таких локальных источников, но… Как бы все основные идеи, которые они будут сформулированы в магнитотеорическом методе в случае плоской волны, они, в общем, применимы и для этих вокальных источников, но с некоторыми усложняющими факторами, связанными, что тут у нас поле плоской волны, геометрический фактор, разнос вообще никак не работает, только работает вот явление скин-эффекта, и в этом это как бы хорошо, а там у нас получается и разнос, и скин-эффект, это немножко усложняет дело, вот. Ну и, конечно, вот это важно сочетание, что индукции гальваники. Индукции-гальваники, То есть мы, когда начнем, скажем, тоже магнит-теорику, то есть вначале начинаем чисто от индукции. Чисто от индукции, только уже переход в неоднородные среды. То есть пока значит, то есть первичное поле в магнит-теорических методах чисто индукционное. В одномерном случае поле все. То есть, когда у нас разрез ну, или однородное по пространству, или разрез меняется по вертикали, все у нас чисто вот индукционная как бы составляющая, электромагнитная индукция. Если мы переходим уже, появляется неоднородность среды, то там появляются и гальванические явления, вот. А когда мы используем какие-то источники, ну, не индукционной природы, то там уже могут быть в первичном прямо поле уже, не только уже в неоднородных средах, но прямо в исходном первичном поле сразу идут и гальваническая, и индукционная составляющая. Ну, Попробуем, постараемся успеть тоже эту, эти задачи посмотри, рассмотреть. Ну, в общем, план ближайший такой. Завершаем основы, значит, общие основы переменного электромагнитного поля. Потом переходим подробно к рассмотрению метода метода. Все.